Изменилось ли материальное положение профессорско-преподавательского состава? Есть ли там улучшения? Что касается профессорского преподавательского состава, материальная база, доходы, средняя заработная плата в Казанском федеральном университете, я вам ну, говорю это авторитетно, да, на порядок выше, чем в педагогических вузах России. Но Средняя заработная плата, например, по моему институту, которым я руковожу, У -у -у. Я, извините, я хотел бы пояснить, да. Дело в том, что есть понятие средняя заработная плата, и есть понятие среднемесячный доход. Вот здесь есть очень большое отличие. Все-таки мы сумели создать систему определенной конкуренции и мотивации. Заработная плата – это та сумма, которая гарантируется за выполнение обязанности в должности там, доцента, старшего преподавателя, профессора. Uh -huh. Например, я скажу для сравнения, что средняя за, вернее, заработная плата доцента базовая да, вот, до э, повышения, которое у нас происходит с 1 сентября, мы переходим на новую сетку оплаты труда, составляла 27 тысяч рублей. Это те деньги, которые педагог получает за проведенные То есть занятия. Минимум. Минимум. минимум да. Но при этом у нас создана система стимуляции его научной деятельности. Это участие в грантах, это э, выполнение различных хоздоговорных работ, да, участие в каких-либо проектах, да, это подготовка и издание статей. Об этом, наверное, мы поговорим сегодня подробнее, потому что э, это, наверное, одна из актуальнейших тем. Но я сразу бы хотел сказать, что статья из воздуха не получается не возникает, ей предшествует огромная работа исследователя. На первом этапе это, как правило, эксперимент, это опыт, это обобщение. Любой, кто занимается наукой, знает, что даже маленькая статья ⁇ это мини-диссертация, если она качественная по своему содержанию, к которой нужно очень планомерно подойти. И это зарубежные стажировки, которые у нас приветствуются. Для того, чтобы поехать в зарубежную стажировку, вы знаете, у нас достаточно эффективно противодействует так называемому научному туризму, который ну, несколько лет назад был очень популярным таким событием, когда приходило приглашение на конференцию, и преподаватель мог говорить, бы, какой был эффект этого поездки. Мы ведь не должны забывать о том, что поездка — это прежде всего бюджетные деньги, это же государственные деньги, да? и это не поездка, она должна иметь какой-то результат в виде статьи, методики, публикации издание пособия. Поэтому у нас есть очень четкие критерии, в том числе к зарубежным командировкам, стажировкам, которые не должны нести за собой определенный практический эффект. И даже сейчас я, ну, вы, наверное, будете смеяться, а, примерно половина преподавателей категорически отказываются ездить в эти зарубежные командировки, хотя такая возможность есть. Почему? Потому что есть меры ответственности за те средства, которые были на тебя потрачены. В результате вот этой дополнительной работы, которую они делают, причем дополнительно это ее назвать, наверное, не стоит. Естественная работа для любого преподавателя, это наука прежде всего, да, это может быть практика в школах там, и так далее. Да. У нас есть два великолепных лицея в структуре Казанского федерального университета, да, где тоже большое поле деятельности. Средняя зарплата сейчас у нас я бы хотел сказать про доцентов, да, я анализировал среднемесячные доходы, да, то есть получается наших доцентов, и они варьировались от 27 тысяч, это тех доцентов, которые только ограничиваются чтением лекций, да, до 98 тысяч, да, среднемесячных, те, которые работают, занимаются наукой, а грантов мы выигрываем очень много. И у нас сейчас даже есть потребность просто в светлых головах которые могли бы эти гранты реализовывать. Такая, вот, поэтому, я думаю, вот эта дифференциация в преподавательской среде, она очень важна. Более того, мы сейчас даже настроены на своеобразное привлечение хороших преподавателей, ученых из других вузов страны. И вот в этом году, такое, наверное, первое для нас знаменательное событие — выпускница магистратуры Королевского колледжа Лондона — Сама народом из из Петрозаводска, она выбрала Казанский федеральный университет. И после испытательного срока мы увидели, что она действительно обладает очень хорошими компетенциями. Более того, я буквально вчера с ней встречался, и она говорит, что я рекомендую другим э, русским э, тоже студентам, которые обучаются в вузах Англии, а у них там есть своя сеть, своя сообщество, именно приезжать в Казань. Потому что они здесь находят интересную работу. I oh,